Приветствую, Вера. В этом видео я хочу поговорить про ситуацию, когда количество клиентов, мы наладили поток клиентов из контекстной рекламы, и, и вы не можете справиться с, с этим потоком. Проще всего, я обычно это делаю, это я повышаю цены. Но конкретно в данном случае у нас есть контекстная реклама, мы знаем, что мы можем теперь регулировать поток клиентов в данном конкретно на данную услугу, не обязательно делать так, как вы сделали. То есть, вы, я вижу, убрали эту услугу из списка услуг, точнее, опустили ее вниз. Мезотерапия теперь у вас в самом низу. Сверху опустили вниз. Ну, как вариант, это да, но в любом случае у вас поток ленты все равно будет идти из контекстной рекламы, независимо от того, как вы хотите или нет. Вот это вот не поможет. Поэтому заходим в контекстную рекламу. У вас здесь набираем конкретно по мезотерапии 4 компании. Вот лица по поисковой сеть по Балашихе, по Москве, по области и ремаркетинг. Конкретно по Балашихе я бы ничего не трогал, то есть это основной поток, который вам нужен. По Москве у нас больше всего клиентов идет потенциальных, но в то же время и по Московской области они не очень целевые. И затраты на них больше всего. Самый простой способ – это вот здесь вот задать дневное ограничение бюджета. Если сейчас посмотреть статистику, мы заходим в статистику для данной конкретно компании и смотрим, что в среднем у нас 300 рублей в день идет расход. Если здесь поставить где-нибудь рублей 150-100, то поток снизится, соответственно, потом когда вы сможете наладить обработку такого потока, вы просто повысите здесь или снимете общедневное ограничение бюджета. Еще один способ это просто остановить московскую рекламу, по московской области и оставить балашку. Либо же еще последний вариант это зайти в параметры. И здесь временной таргетинг есть пункт. Вот здесь. Вот. Указать, показывать рекламу не вот в эти промежутки времени, просто ограничить. Либо же проценты, например, снизить цену на 50% клика. То есть реклама будет дешевле, она будет меньше показываться. Один из вариантов. Либо же вообще убрать из каких-то интервалов времени. Хозяин байм. Но я вам не рекомендую вот этот пункт трогать. Проще просто ограничить бюджет. Используйте эти техники. С вами был Сергей Бордачук. Сайт проекта большепродаж.ру Удачи вам!